Всем привет. С вами Александр. Нахожусь в янтарном. Это незапланированное видео. Приехал сюда по своим делам и решил, почему бы не снять рыночек, где торгуют янтарем. Наверное, это будет интересно для туристов, которые к нам приезжают. Когда вы гуляете вдоль моря, там очень много продают янтаря на променаде, например, в Светлогорске. Но цены они значительно выше, чем если вы приедете, например, сюда. Здесь очень много всяких магазинов. Стоит туристический автобусы, и гуляет очень много немцев. Вот такой здесь рыночек, можно и перекусить. Смотрите, сколько магазинов. А если много магазинов рядом, значит, есть конкуренция. И значит, можно найти нормальные цены. Сейчас для примера зайду в один магазин. Я туда уже заходил, сказал, что когда-нибудь приеду, сниму о них. Не знаю насчет цен. Лучше у них цены, чем в других магазинах. Я думаю, что примерно такие же, как здесь везде. Здравствуйте. Здравствуйте. Я решил к вам вернуться, потому что мне еще здесь целый час в винтарном находиться. И чтобы время не терять, решил снять. Расскажите, вот... Можно подготовиться? Нет, подготовиться никак нельзя. Зачем людям покупать именно у вас? Зачем? У нас авторские вещи. На нас работают художники. заслуженные художники. Мы отличаемся товаром. Очень хорошие цены. Без перегубщиков, без посторонних рук. Сразу от станка к нам. А можно привести пример? Вот конкретная вещь, сколько стоит у вас, и сколько она, например, будет стоить где-нибудь на променаде. А как же мы сравним с вами наши авторские вещи, если они только у нас? Это надо сравнивать что-то обычное, как у всех. А, то есть получается, как бы это не завод, да, однообразное дело? Конечно, конечно. У нас только в основном ручник интересный. Ну, вот, допустим, вот такая авторская вещь. Второй такой не будет никогда ни у кого. А сколько она стоит? Я не скажу, что это дешево, но авторская вещь да, дорогая. Это серебро, ручник, белокоролевский королевский То есть это интересно, это необычно. И таких вещей очень много у нас. Вся витринка, постоянно художники что-то подвозит. Очень много у нас шикарной резьбы по камням. Вот такие вот вещи интересные. Такой тоже вряд ли вы где-то встретите. Сейчас, вот такая красота. Резьба по цельному камню. Тут все видно, что камень настоящий. Вот такая вот красота. А сколько стоит? Цена у этого изделия 7600. 7600. Цельный 6... камушек, авторская работа. То есть такого не будет ни у кого? Ну, я думаю, что да. Это, как бы сказать, такой будет только у вас и у Майкла Джексона. И у него уже вряд ли. У нас есть эксклюзивная косметика необычная, привозит нам, производит Москва, но все это на основе нашей янтарной кислоты и нашей обрепихии. А это мыло янтарное, да? Мыло янтарное, но его можно встретить, в принципе, и везде. Я ездил в Сочи зимой и купил янтарное мыло в виде сердечек, там, бабочек mm -hmm. и дарил как подарки. Это такое впечатление производит, просто ну, люди в восторге. У них янтарь есть, продается на променадах, но он у них стоит больше на денег. Это ниточки, Ну и мыло тоже, а ниточки вот по 100 рублей, самые простые, необработанные. В принципе, ценник на них везде одинаковые плюс-минус. Да, 100 рублей, да. Да, а на побережье, допустим, Черного моря, они стоят около тысячи. Тысяча. Вот это бизнес, да? Вот это бизнес. Ну, представьте, сколько они... Проехали, сколько рук прошли, сколько раз их перекупили. Так что если приедете в Калининград, покупайте изделия в янтарном. Да, ну не зря у нас и карьер. Тут его и добывают, тут же его и обрабатывают. Мы следим за тенденциями моды на янтарь, поэтому стараемся делать модные стильные изделия, все-таки все привыкли, что янтарь вроде как бы бабушкин камень, и это не модно, нет, сейчас очень стильные и классные вещи делают, очень интересные с деревом изделия, сейчас такой тренд молодых художников Калининграда делают такую штуку с деревом, редкие породы деревьев вставки, это очень интересные да, очень колечки тренды. да, такие? кольца, да, тут ценный камень. Mm -hmm. вот, это, вот такого формата. Интересно. Очень интересные серьги. То есть, кто к нам приходит, потом приезжают за ними еще. Кулоны очень необычные. То есть, тенденция с деревом очень сейчас в видите, как вы, видите, какое у нас получилось видео? Спонтанное. И вызывающее спонтанно. доверие. Да, так что Приезжайте в гости, приезжайте в наш край. Заходите обязательно к нам. Я сейчас выйду отсюда и покажу, где находится ваш, ваш магазин. Чтобы люди могли вам зайти. Но цены, в принципе, здесь и в других магазинах примерно такие же, да? Ну, я не скажу, что где-то есть огромная разница в ценах. То есть все равно ценник примерно один на все. Просто вопрос, а хотите ли вы обычную заводскую штамповку, обычную вещь, либо вы хотите порадовать себя авторской работой за приемлемые деньги. Тут уже дело вкусно. А что вы хотите? Я думаю, сейчас каждая девушка хочет себе интересную авторскую работу, нежели это будет заводская штамповка. Ну да, потому что вот смотришь, что продают, допустим, на променаде, но вот настолько все это уже… Там топор, понимаете, там топорные вещи, там все. То, что уже вышло из моды, и никто это не хочет. Мы посещаем все выставки, все форумы, интересуемся модой на Интарь. Что сейчас в моде, что сейчас в тренде, какой цвет, какой объем. Допустим, сейчас вот такой цвет – это… На пике популярности, допустим, вот такая вот покажу, шикарная зелень, природная зелень с дымкой. Это все натурально. Вот это перепелиное яйцо и цвет янтаря. То есть вот эта красота. Раньше в советское время это считался э, камень, который не шел в производство. А сейчас, наоборот, художники, ювелиры, которые делают авторские работы, хотят работать с необычными камнями. Это там внутри просто как бы мусор, как будто бы, Да, да. да. То есть это 65 миллионов лет застыла жизнь, зелень. Грязь, мох, остатки какие-то, растений. Ну да, раньше ну. это все выбрасывалось. А да, а сейчас... сейчас это в моде, реально. Сейчас вот такой цвет уже отошел. Он есть, его, конечно, покупают, но вот ну, это вот сейчас это. Ну, оригинально. Самое интересное, да. да. Вот тоже Цена белого... очень хорошая. Цена Решил, очень... А вот это вот сколько стоит? Ну вот это уже 9. Ну, это дорогой интакт да. белый. Я который добывает менее пяти процентов. Его не автоклавит, его не калят в печку Он самый натуральный соответственно, самый дорогой Ладненько, все, спасибо Спасибо все. вам, заходите Хорошо, до свидания, до свидания. Да. Канал Жить у моря Вот где находится этот магазин Янтарный домик В начале Этого рыночка то есть цены, как вы слышали, они приблизительно здесь одинаковые. Этот магазин отличается тем, что они стараются продавать авторские изделия. Это не реклама, это бесплатное видео для них. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.